Вроде здоров и сыто брюха, Спецоперация идет отлично Но нету боевого духа Но ну, это я про себя лично Для поднятия не ищу пару Из-за тоже не еду Фильмы сел смотреть старый Про нашу, которые про победу Балладу о солдате Летят журавли Какой молодой там Баталов Кричат командиры «Заряжай! Пли!» Боевого духа больше не стало Судьба человека давай поднажмем Где он перед расстрелом пьет без закуски Не работает и этот прием Как же дух поднять боевой русский? Они сражались за родину Вижу солдата, он изможден, запылен и прокурен. Не работает и этот фильм, ребята. Может, мешает клоун Никулин? Отец солдата, великая картина, с ней другая сравнится едва ли. Хотя нет, она прогрузина, ее иноагенты снимали. Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. В бой идут одни старики, Клен зеленый, листрязной. Песням любимым моим вопреки Не поднимается дух боевой. А зори здесь тихие, Подвиг девчачий, Гибнут и гибнут одна за одной. И жалость и злость, Сидим, плачем и снова не с места. Дух боевой. Так я воинственный дух свой поднять Силился с четверга и по среду Вдруг мысль, а может дети твою мать Фильмы эти не про победу Про смерти в бою, в тылу и в плену Вот главное фильмов этих основа Не про победу, а про войну О том, что никогда снова о войне и шолохов, и шукшин, Со слезой и болью, не плетя кружев. А о победе, нюхнув кокаин, Расскажет великий Дмитрий Тюшев. Сидя на своих местах, я боюсь, Враг слишком быстро справится с вами. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Я кланяюсь вам до пола. Слава России! Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.